Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о своем питомце Орхидеи Дендроби Нобеле Вот такое растение Появилось у меня три месяца назад Когда я купила Это было усадочное растение С двумя палочками Вот такими И очень маленьким новым ростиком. За три месяца мы вырастили один огромный, почти взрослый рост. И еще три вот таких роста. Три маленьких. Когда я пересаживала это растение, в его же горшочек. Здесь почти что не было корней. Всего лишь треть. Я часть горшка была занята корневой системой. Вот. На сегодняшний день корни заняли весь горшок. Как же я ухаживаю за гендробиумом Нобелем летом стоит у меня растение на западном окне вот солнышко у нас появляется где-то около 4 часов дня и до вечера светит на растении почти не притеняю, только в очень очень жаркие дни поливаю по мере просыхания субстрата Таким образом в кашпо опускаю растение. Так. Вот. И по краю ну, горшочка проливаю воду. удобрениями. Удобрения развожу в половинной дозе от того, что написано на упаковке. Вот так набираю воды где-то половину до половины высоты горшка бандробиума. И 15 минут у меня растение стоит в воде. За это время Чуть-чуть начинают нам бухать старые Вот Через 15 минут вынимаем из воды и ставим в поддончик. Все полив. А то произошло. С удобрениями я поливаю два раза. на три. Каждый третий раз проливаю просто чистой водой из-под крана. Так будем поливать, пока новые росты не выпустят стоп-лист. О дальнейших своих действиях расскажем осенью. До свидания.